Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Я очень люблю помидоры. Свежими могу их есть бесконечно, но сезон, к сожалению, скоротечен. Скоро томаты отойдут. А так хотелось бы достать зимой вкусных, сочных, спелых помидоров и сделать из них или зажарку для борща, или порезать в какой-нибудь салатик. Вот я и решила провести легкий и быстрый эксперимент, а именно! Заморозить несколько пакетиков помидоров, а затем их тут же разморозить и посмотреть на что они годятся. Помидоры мне нужно помыть, тщательно высушить и расфасовать по пакетам. Для заморозки я использую помидоры сорта черри. По вкусовым качествам они мне нравятся больше остальных, потому что такой сладости не содержит, наверное, ни один другой томат. Да и размер для этого дела у них очень подходящий. Воздух можно согнать, проколов пакет иголкой, но это не обязательно. Выделяю для такой цели отдельный ящик в морозилке. Складываю пакеты друг на дружку. Вот и вся работа. Через несколько часов вынула их из камеры. Получаются вот такие стеклянные шарики. А теперь очередь блюда. Решила сделать салат, типа греческого. Помидоры, еще крепко замороженные, режу пополам. Выкладываю слоями необходимые для этого рецепта овощи. Заправляю и приправляю салат по вкусу. Получился красивый, томаты смотрятся как свежие. Буду пробовать. Честно говоря, такой вариант помидоров у меня под вопросом. Во-первых, потому что нужно найти баланс между замороженным и полностью размороженным помидором. Это не очень практично. Но даже если эту середину найти, вкус самого помидора очень посредственный. Поэтому, на мой взгляд, такие томаты не годятся в употреблении в салат. А вот в соусы и зажарки – пожалуйста. Но у меня есть другой рецепт заморозки для таких целей. Я перетираю помидоры на крупной терке, добавляю зелень и заливаю соус в силиконовые формы, подойдет даже форма для льда. Когда соус возьмется, фасую его по пакетикам и отправляю в морозилку, ожидать своего часа. Зимой вам останется только закинуть томатные кубики в любое нужное блюдо. Это очень удобно и быстро. Надеюсь, мой эксперимент вам пригодился, и вы извлекли из него нужную вам информацию. А я вам говорю «Бон аппетит» и «Абьянто».